Мы сейчас поедем на айпетри ласточки на гнездо слушайте ну я не ожидал что крым вот такой Друзья, доброе утро мы начинаем свой новый день в ялте мы хотим сейчас прогуляться не по самой ялте хотя погода и утро всему это располагает мы сейчас поедем на айпетри мы давно хотели туда съездить присмотрели сейчас едем на Ай-Петри, потом наш план ласточки на гнездо и вернемся в ялту и скорее всего здесь проведем еще одну ночь и тогда покажем вам этот город. Ну вот, друзья, едем уже по дороге на IP3. Мы так подразумеваем, что мы попадем вот такое же облако, как вон там, если видите, да. Но, тем не менее, решили не отменять поездку свою, а все-таки отправиться в горы. Мы поднимаемся по горной такой дороге. Пустынный, никого нет. Есть один нюанс. В начале дороги стоял знак, что АйПетри закрыта. Смотрели в интернете, вроде была закрыта из-за сильного снегопада еще 19 числа. А как будет сейчас, мы не знаем, поэтому едем, едем, приедем, значит открыто-открыто, нет, значит что можем, то увидим, в общем, двигаемся по горной дороге. По дороге мы решили заехать на водопад, называется У Чан как видите, да, здесь совсем буквально рядом вот от дороги мы здесь вернули. и здесь совсем немножко надо прогуляться, пройтись, вот туда люди ходят 100 метров, и мы на водопаде. Что это? Да. водопад. Огромный? Да! Вот это водопад. Съемка скорее бегом. Подряздесь. Водопад. Там снег, да? Вот это красота. Смотрите, там орел наверху тоже стоит. камеру-то не заснялись. Так. Мы с вами на водопаде Чалсу. Продолжаем подъем в гору Айпетри. Дорогу немножко со льдом. Там даже знак стоял, что дальше ехать желательно только тем, у кого автомобили повышенной проходимости. Но мы будем считаться таковыми. Я представляю, какая загружена здесь летом дорога, когда люди все хотят попасть на эту гору. Если вы были, можете писать в комментариях, как вам она. Мы не знаю, сейчас доберемся до самого верха или нет. Но точно где-то, наверное, что-то посмотрим. Ну, по крайней мере, водопад уже галочку поставили. Да, вот так вот бегаешь, чтобы снять такие кадры, как мы едем, такой бэкстейшн вам. Вот так ехали, ехали, Хоп, и резко начался снег, то есть лежать, да, то есть снег, снега не было, не было, там даже такой резкий переход, даже плавного не было, везде уже лексус снег, ну маленький слой сантиметров 5, но тем не менее он есть. Дорога, так понимаю, будет открыта, потому что внизу было написано, что открыто только до водопада, Дальше дороги нет, там стоял шлагбаум, но шлагбаум был открытый. Поэтому, так понимаю, дальше мы должны спокойно проехать. Но посмотрим, какая будет дорога. Ой, тут лед, ребята, все, камеру убираю. Лед справился, друзья. Справился даже с камерой. Дорога такая немного напряженная, потому что лед везде. И выходишь, ногами вообще скользишь. Поэтому... Аккуратно приходится на первой вторую передачу. очень хорошо, что у нас механика. С механикой, конечно, по таким дорогам горным гораздо лучше ездить, чем на автомате. Как вы думаете, какое ограничение скорости здесь? 90. Представляете, 90, я не знаю, как сюда надо ехать. Это просто прикол, конечно. Мы заехали на первую обзорную площадку. Блин, как красиво, смотрите, просто деревья. Вы не прям просто красота. продолжаем свое восхождение автомобильное на гору ай петри ничего уже не видать смотрите друзья мы уже прям в облаке конкретном но нам осталось совсем чуть-чуть буквально два поворота и мы на самой вершине Ну что, друзья, думаю, это наша будет крайняя точка, мы поднялись на гору Эпетри, дальше канатная дорога, но там, говорят, все уже переметено, и смысла туда нет, все равно она не работает. Поэтому вот в таком лесу, гора Эпетри, мы все-таки это сделали, покорили. Ну что, друзья, мы тогда отправляемся в кафе, сейчас самое то перекусить, попить горячего чайку, и дальше начинаем наш долгий спуск, потому что подниматься было, конечно, Немного легче, спускаться по гололеду будет чуть тяжелее, но ничего страшного. Потихоньку-потихоньку спустимся, и наш план следующий, это ласточки на гнездо. Ну и к вечеру мы опять вернемся в Ялту, хотим погулять, походить, посмотреть ее пешеходную. Поэтому смотрите наш выпуск дальше. Кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Вас ждут много интересных других выпусков. Кафе. Нам приятного аппетита, вам тоже, если вы захотели прямо сейчас поесть, обязательно это сделайте. Как обычно мы не обошлись без приключений, что у нас произошло с Сначала папа взлетел в мудраков. сначала я папе сказала, что ты можешь снять в облаках, папа сказал нет, потом в Полетел. В общем, у нас дрон взлетел, замерз. В облаках он себя почувствовал неважно и начал дурить. В общем, мы его чуть не потеряли. И он начал уже сам потом на посадку непонятно в каком месте садиться. И Надя окончательно его успела поймать, когда он с Батарея буквально на высоте 10 метров. Вот. Поранила палец Нади, но Надя героически спасла дрон вместе с Похлопаем. нашими детьми. Ура! Похлопаем. Ну а мы с вами двигаем дальше и по пути у нас ласточки на гнездо. Ласточки на гнездо? Я наверное там не было, Там тут примерно там птицы летают. Ты можешь тут ласточки летать? Ну это такое название. Это название парка. Наверное там ласточек нет. Есть я не знаю, там не было. Жалко, что сегодня не солнечная погода. Мы вчера ехали, надеюсь, что будет солнце, но, к сожалению, нет. Но, как говорится, хорошо, что нет дождя. Поэтому сейчас поедем. Нам буквально осталось ехать 15 минут и покажем вам виды там. Кстати, на гнездо от Ялты совсем близко. То есть, ну, в рядышком совершенно. То есть, от езды минут 20, не больше. Поэтому сейчас просто с Айпетры спускаемся чуть дольше. А так достаточно все близко. Поэтому, находясь в Ялте, ну, или в Алубке, где-то в этих местах, да, ласточка гнезда, в принципе, рукой подать. Кто не смотрит, тогда не смотрите. Друзья, в общем, не так все просто с этим Ласточкиным гнездом, чтобы добраться. Мы вот здесь постояли на обзорной площадке, поехали вниз по навигатору, начали заворачивать. Он говорит, извините, здесь проезд закрыт. Мы вышли, поставили машину, пошли пешком. Там стоит пансионат или санаторий Днепр. В общем, туда не зайти. Я говорю, куда идти? идите наверх, там пройдете по лестникам. В общем, мы поднялись наверх, здесь какая-то лестница, написано ласточки на гнездо, стрелочка. Я говорю, здесь? Говорит, нет. В итоге, вот у нас на гнездо, там подъезда нет здесь подъезда нет вон там кафе надо туда подойти к кафе и вниз вон там по ступенькам и вот так вот подняться только в общем навигатором здесь верить получается в этом моменте не надо делаем вот так а теперь два грузчика да опа и поехали специальные персональные насильщики есений Видим. есения ну как тебе как тебе нравится экскурсия ласточки на гнездо? Скажу, это просто шикарный шикарный заезд. У меня у одной трансфер персональный до ласточки на гнезда. 800 ступенек на самом деле всего. Так. Спасибо. Мы все ближе и ближе. Не, вот кстати, издалека смотрится так себе, честно вам скажу. Вот когда на той обзорной площадке. А вот здесь он смотрится как контурный, да, контур так прорисован на скале Здесь он видно, что он на скале прям такой висит Ну и конечно вот это вот море, вид скалы добавляет, конечно, антураж Если это убрать, будет совсем по-другому Поэтому если и посещать это место, то точно вблизи, точно вблизи, однозначно В общем, шли, шли, шли и пришли Хотя у них режим написано, что они работают до 19 часов А, -а, -а снайпер, помай, до 16 в общем, имейте это в виду, что если будете в это время, что до 4 часов только все работает. Ну, ничего страшного, мы посмотрели его снаружи. В общем, нам этого вида в принципе достаточно, я считаю тот вид самый классный. Возвращаемся в Ялту, исследовать сам город, городские пейзажи, улочки. Хотим погулять именно по городу, по хай... Так, мы вроде успеваем, мы приехали на центральный рынок. Сейчас купим фруктиков, посмотрим, что есть. Да, Ну, что-то закрылось, но мы посмотрим все равно. Молоко, колбаса, собаку. К сожалению, мы пришли, наверное, поздно. На самом деле, я не увидел ничего кроме мяса, наверное, сейчас, может, не такой сезон. На современный рынок. На пошел. современный рынок? Это же какой? Супермаркет, да? Ну, к сожалению, мы не встретили чего-то такого изысканного. Рыбу вообще не увидели, наверное, поздно уже приехали. Рынок мы сменили на новый рынок. Это называется супермаркет. Поэтому прямо сейчас мы пойдем сюда. Дети, не сюда, дальше маленько. Поэтому сейчас мы пойдем в супермаркет. Там наверняка все найдем. Вообще, знаете, такая мысль есть. Я никак не понимаю, когда на рынке продаются продукты. Продукты, да? И там они такие же, как в магазине. Только о цене дороже вообще-то не понимаю. Какой смысл? Ну, то есть, как бы смысл может понятно для продавца. с точки зрения. Рынка я не понимаю, там те же самые марки бренда молока или сыра или еще чего-то, но они стоят дороже типа на рынке. Тогда уж нужно какие-то местного производителя выбирать, да, или еще что-то. И вот это, конечно, я в рынке не всегда понимаю, и, ну, поэтому выбираю супермаркет, потому что будет все то же самое, но по разумным ценам. Вот так. Поэтому мы с вами идем в супермаркет. Так, ну что у нас тут по ценам? Цены Цены как? И у нас, собственно, ну что, наверное, там все мои уже что-нибудь выбрали. Ну вот мы заселяемся сегодня в Ялте, но в самом ее центре. У нас адрес Игнатенко 7. Вот здесь совсем рядом, позади нас набережная Ялтинская, поэтому мы решили, что мы завтра лучше пойдем погуляем. Просто сегодня уже ночь, особо мы вам ничего не покажем ночью, а днем уже можно будет хорошо пройтись, прогуляться и посмотреть уже при солнечном свете. Так что сейчас размещаемся, ожидаем хозяйку квартиры. Мы опять сняли квартиру. Еще такой момент, пока мы ждем хозяйку, отмечу. Очень часто везде пишут про воду, что нет воды, с водой проблемы. Вот мы везде, где ехали, сейчас мы в Ялте были, в Севастополе, были, соответственно, в Балаклаве. Везде нигде нет проблемы с водой, как таковой. Да? То есть сейчас везде есть вода, все нормально, никто не жалуется, она есть в продаже, она есть везде. Так что проблемы с этим нет. Возможно, летом, когда жара, с этим какие-то есть вопросы, но сейчас с этим вопросов точно нет. мы заселили? Сделаем краткий обзор на нашего жилища. Коридор. Наша гостиная вот такая светлая, большая. Правда, все окна здесь выходят в коридор, во дворик, а как таковых прям окон больших здесь нет. Тепло, нормально, вполне пол чуть-чуть кажется прохладным. Здесь у нас санузел, душевая. Ну, купить холодильник, все что нужно. Есть большой стол. И еще одна комната. Спальня. Здесь она отдельная. Это все один номер.